Так, сегодня у нас третий день, третий шаг, вот, запишите, да, о котором мы будем сегодня говорить. Так, все на связи, все хорошо, все перепроверил. Вот, значит, вот этот шаг будет у нас называться так, Сэм Уолтон и его ночь в бразильской тюрьме. Сэм Уолтон, вы знаете, да, все слышали, дядюшка Сэм, это основатель сетей Walmart в Штатах, супермаркеты. Дальше мы будет следующая часть темы будет «Украсть у Макдональдса» и «Скромность Майкла Джордана». Значит, сегодня у нас тоже будет один из таких важных, фундаментальных, базовых, основополагательных э, шагов, который поможет вам для достижения ваших э, целей, которые у вас есть в вашей жизни. Да? Э, там, э, в плане, может быть, бизнеса, в плане отношений, в плане здоровья, в плане э, еще чего-то и, и так далее. значит ну, Начнем давайте со скромности. Потому что, как я, как я говорил, да, это фундаментальные важные шаги. И очень важно вот эти первые несколько шагов, которые мы начинаем, да, просто схватить, прям понять. Вот так сделаю сейчас, чтобы не отвлекал скайп, не беспокоить. Ага, чтобы я не видел всякие эти, не выскакивали. Значит, вообще Сэм Уолтон, это, наверное, такое олицетворение успеха, да. Вот, может кто-то... Слышал про его, ну, эти вот магазины Walmart, да, в Штатах. Вот. Вообще он, в принципе, только после 50 лет, по-моему, пришел к успеху, да, только после 50. Он вот в конце 70-х или в середине 70-х он запустил эту, эту марку. Даже название было, в принципе, придумано такое короткое, потому что дешевле стоили вывески, то есть, чем, чем короче название, тем дешевле стоили вывески, на которых э, все это было. Ну, э, значит, э, в любом случае, да, может быть, кому-то не нравится э, вот эта сеть, да, кто-то, э, как говорится, кто-то не знает вообще про нее, да, но в любом случае не поспоришь с тем, что человек, э, который ее основал, он выполнил те цели, которые для себя поставил. Вот, э, и с 45-го, по-моему, точно я не помню, да, там, с 40-х годов он построил такую эру супермаркетов, вот, которые работают во многих странах мира сегодня, значит, это была его такая идея интересная, вот, и он написал даже книгу, Сделана в Америке» называется, вот, она, в принципе, рекомендуется всем предпринимателям ее, даже там, вот, Тиньков, там писал, да, отзывался хорошо, да, вот, одна из тех книг, которая меняет что-то в мышлении, вот, После прочтения этой книги, вот люди как-то, многие предприниматели говорят, да, что проис, произошли определенные изменения в голове. Вот. Дальше мы поговорим немножко о истории Рэй Крока чуть-чуть: да, это основатель Макдональдс. Вот. И начнем, конечно же, со скромности, потому что многие люди, все, кого я знаю, да, они думают, что вот они скромные. Вот. Я тоже думаю, я скромный, да, вы думаете, что вы скромный человек. Вот, ну, где-то да, где-то нет И я говорю немножко о другом уровне скромности Вот, не о той, которая говорит знаешь когда, Знаете, как люди когда так Ой, простите меня, ой, я не знаю, ой, что вы, да, там не Такая наружная скромность, я не об этом говорю Потому что в мире огромное количество людей Вот с такой наружной скромностью, которые ой-ой-ой А на самом деле где-то это где-то там с другими людьми, да, они себя ведут совсем по-другому. Вот. Есть люди, у которых вообще нет никакой скромности. Вот. Вот, например, Майкл Джордан был известен тем, что во многих отношениях он был очень нахальным человеком, да, таким вызывающим, нахальным. Он мог оскорбить даже во время игры. Он мог как-то выразиться, да, то есть он мог, как это... Своих там, конкурентов, да, с которыми он играл, против кого он играл, да он мог бы как-то, знаете, так подкалывать своего рода. Вот. То есть он был таким дерзким внешним парнем. Но что говорили о нем тренеры, это то, что даже его тренер он написал книгу Жизнь Майкла Джордана. У него, говорит, был потрясающий дар к тому, чтобы слушать и прислушиваться к тому, что ему говорят. И это один из самых ценных можно сказать, даров таких да, умение слушать. Не просто слушать, а слышать. И делать даже то, что тебе говорят тренин, трени, тренера. Вот. Например, один из тоже тренеров говорил, я никогда не видел игрока, который бы вот так внимательно слушал своего тренера. Обучаемость. Вот что имеет огромное значение в, вообще в успехе. И самое главное, что он делал, он сразу же применял. Все, что он слышал, он сразу же применял. И э, моментально это делал, моментально исполнял то, что ему э, говорили его тренера. То есть умение слушать, учиться и исполнять. То есть это своего рода такие три уровня. Слушать, понимать, осмыслять, там, делать. Вот. Он был один из самых нахальных таких игроков в баскетболе, да, в истории. Но он является еще и самым крутым игроком в истории баскетбола. Это, наверное, как это король баскетбола своего рода. Да? То есть вот. Значит, умение слушать, обучаемость, вот, потому что большинство из нас, мы внешне скромные, но внутри как бы не особо скромненькие, вот, лучше быть снаружи не особо скромненьким, но быть скромным внутри, то есть нужно быть наоборот, наоборот нужно стать, да, ты дерзок, да, ты где-то может быть резкий, но внутри ты слушаешь, ты скромен, и э, вот это-то, вот это то, что нужно в себе развивать. Вот. Вы можете быть дерзким снаружи, но внутри должны быть скромными. Я слушаю своего ментора, да, своего учителя, например, Ларису Гудим. Вот. Да, иногда там, конечно же, бывает что-то там скажу, да, но тем не менее я прислушиваюсь, я знаю, что она знает, я знаю, что она видит дальше меня. Я знаю, что у нее больше опыта, и я в этом убеждался очень много-много раз. И вот задайте себе вопрос, скольких менторов вы, например, выслеживали в жизни, там, где-то в других странах, там, умоляли стать их учителем. Лара, можно закрыть вот это? А мне не слышно, я спешу. Ага, ну, я пока не вижу, что ты там пишешь. Ага. Ну, можно закрыть, Лара? Нет. Угу. Вот, значит, умоляли стать их учителем, да, спрашивали вы успешного человека, вот, слушали там, да, его... То есть просили ли его там помощи, времени его немного Вот, например, Эвита, да, она сделала определенные усилия Я помню, когда еще только начинал И она очень хотела, чтобы Лариса была ее ментором Чтобы она хотела учиться у нее И она знала, что Лариса это один из лучших менторов в странах СНГ Один из лучших бизнес-тренеров Вообще она в десятке лучших сетевиков и Эвита даже купила, я не знаю за сколько сотен евро, она купила номер ее телефона у кого-то там, вот, чтобы просто ну, позвонить Ларисе. То есть она к ней прицепилась, она приезжала в Латвию, да, да, чтобы даже там 5 минут с ней поговорить. Вот, то есть люди делали огромные квалификации, чтобы просто поговорить с Ларисой. Да, потому что сегодня у нас есть возможность ее слышать. И мы многие даже не как бы, ценности этому не придаем. Да, то есть что мы имеем возможность с ней общаться, слышать ее. Да. Раньше, просто чтобы с ней поговорить 5 минут, ты должен был сделать очень высокую квалификацию. Просто чтобы с ней пообщаться. Сегодня у вас есть такая возможность сделать это в любое, в любое время. Да, то есть позвонить ей, да, задать ей вопрос, она ответит И так далее. Многие старые школы закалки, которые ее знали, они просто даже у них это в голове сегодня не укладывается, как такое вообще возможно, потому что раньше она была как недосягаемая, сейчас она более уже простая стала, более скромная, вот, если вы возьмете многих, ну, некоторых таких молодых предпринимателей запада, вот таких современных, вот, Uh, некоторые из них, да, там, вот один, да, там, в 20 лет, там, у него было, удалось заработать что-то 10 тысяч долларов, и он эти все эти деньги, которые он с трудом заработал, он их сразу, он что сделал? Он, uh, он из США полетел в Австралию куда-то там, да, на какой-то остров, там, или Тазмания, или что там, я не помню, uh, взял там в аренду машинку и поехал в какую-то маленькую деревню. Там был какой-то парень, был Билл Нелсон, он жил там в этой uh, деревушке, да, и э, просто, чтобы с ним просто пообщаться, то есть получить у него какие-то знания. То есть он, он, он потратил все свои заработанные средства просто, чтобы встретиться с определенным человеком, узнать у него, просто с ним поговорить. И э, вот, например, жена Сэма Уолтона в книге говорила, да, говорит, Сэм, ты проводишь больше времени в магазинах конкурентов, чем вообще в своих собственных. Он говорит, я все уже знаю в своих магазинах, э, я уже все там выучил, я все уже знаю. И он купил, то есть он свои магазины, он отштудировал так, что он уже конкурентов всех штудировал. Многие из нас там свою систему не могут вы, выштудировать, понять, где что находится. Он там купил двухмоторный самолет и по 8-9 часов в день тратил на перелеты, летая в магазинчике там на другом конце штата. Вот, и он проверял, как у них все сделано, какой материал используется, да, там, какие-то старался взять фишки у них, да. Они, может быть, сами не знали, что это их фишка, да, но раз он что-то выхватывал, он, он настолько был открыт, он настолько он учился постоянно, он брал лучшее у, у каждого. Он говорит, наверное, нет ни одного человека в мире, кто провел бы столько времени в магазине конкурентов. И это ему все позволяло его скромность, то есть не бояться, не стесняться учиться у других, даже у тех, например, может быть, которые ниже немножко уровнем, да, э, даже менее популярные, чем он. И за всю свою жизнь он там заработал порядка 160 что ли, миллиардов вот, для своей семьи, для, своей, э, для себя, для своей семьи, для, для всего поколения там, с, там, будущего и так далее. И это на самом деле, он даже в 92 году, он э, был до 92 -го года, это последний, он умер в 92, э, он занимал первые строчки миллиардеров. И только после того, как он умер, Билл Гейтс занял первое место. Вот, и у него была такая врожденная скромность, он был очень простой, там ходил с кепкой такой, <laughs> если вы видите его фотки, он такой, с кепочкой обычный старичок, каких миллионы, да, во всех странах, вот, но это не та внешняя скромность, которую вы и я, да, иногда показываем, вот, когда мы э, там встречаемся с определенными людьми, да? кто там более скромный, кто говорит, что я там много читаю, я, достаточно, я все знаю, я достаточно знаю, мне меня сгорел горел всегда. Все, кто говорит, я говорю, бать, я знаю все. Он говорит, знает только дураки, все знают только идиоты. Поэтому нельзя так говорить. Да? То есть, всегда человек, тот умный, кто говорит, я должен учиться, я понимаю, что я еще, я еще ничего не понимаю, мне еще столькому нужно научиться. Да Многие из ученых говорили, чем больше я Знаю, тем больше я, оказывается, тем, тем больше я не знаю на самом деле. И вот у нас есть вот книги по бизнесу сейчас у нас раздел открыт, да, наука бизнеса, наука личностного роста, стараемся пополнять вот эти все материалы, да. Потому что чем больше вы читаете, тем больше вы начинаете говорить и действовать, тем больше вы начинаете передавать различных э, интересных вещей. Вы что-то прочитали для себя, и многое, э, оно, вы что-то начинаете понимать больше в вашем бизнесе, вы начинаете действовать по-другому, говорить по-другому. Вот. И даже вот есть одна притча, там у отца было два сына, и отец наказал им, сыновьям, что-то выполнить, ну, какую-то его а, просьбу и первый сын сказал, да, отец, я сделаю, но в конечном счете, да, он пообещал, что сделает, но не сделал. А второй сказал, отец, да, я не сделаю этого, да, то есть, извини, там нет времени. Но он потом в реальности, он пошел и все-таки выполнил задачу. И там Иисус, да, повернулся к толпе и спросил, вот, ребят, кто из них подчинился? И ответ был очевиден, это тот сын, который сказал, нет, нет. Да, сказал, батя, я не, я не сделаю, да, там не проси, там или как-то даже не знаю Но он пошел в итоге и сделал то, что было нужно Поэтому все равно, какая у вас внешняя скромность Это не имеет значения Нужно смотреть на реальность Вы должны снять вот эти все слои с себя да, И понять, кто вы на самом деле что вы, Кто вы и что на самом деле В чем мораль этой истории? Это то, что нужно добраться до реальности вот, до, самой, до самого факта Большинство людей, они говорят, да-да-да, я это сделаю, но в итоге не делают. Поэтому вы должны стать исполнительным в бизнесе, как в армии, наверное, да. И для этого нужна еще и определенная скромность тоже. И вот, например, из истории еще одна Сэма Уолтона в 80-х, 90-х годах он пересекся с бразильской группой предпринимателей. Вот эти бразильцы, они скупали многие магазины в Бразилии, то есть они так росли очень серьезно, сеть магазинов их. И они писали все письма разным компаниям, разным, в разные компании, Walmart, Kmart, еще куда-то, да, и э, самым главным директорам они старались э, писать письма, и... Э в самые крутые вот эти вот супермаркеты и они спрашивали там можно ли бы с вами было встретиться поужинать мы хотели бы вот чтобы вам просто дали нам один какой-то совет да вот чтобы вы посоветовали нам как строить наш бизнес в бразилии как его улучшить там и так далее и только единственный исполнительный директор им ответил и угадайте кто это был это был сам Сэм волтон и при, при том он сам ответил и э, он, в, то, в то время он был самый крутой, самый лучший. Вот представьте, самый луч, лучший из лучших вот этих супермаркетов, единственный, кто ответил. И это не просто так он лучший из лучших. Вот нужно сразу э, поймать вот эту черту, да? И эти бразильцы, они прилетели к нему, они приземлились вот там в аэропорту. И там их ждал грузовичок такой невзрачный, да, со старичок, старичок с собачкой. Вот он их встречал. Они к нему подошли и спросили: Здравствуйте, ну, вы нас отвезете к Сэму Волтону? Да, он говорит: Ну, я вообще-то и есть Сэм Уолтон. Они там прыгайте в мой грузовик, поехали. То есть, они вообще были. Они обалдели, потому что сам Сэм Волтон приехал на грузовичке, просто встретил их, как, ну, просто ребят обычных, да, то есть, и отвез их к себе домой, их, его жена приготовила им ужин, да, и они стали спрашивать, задавать вопросы эм, Сэму Уолтону. И э, потом в конце разговора э, они, они поняли, они очень удивились, потому что оказалось, что на каждый вопрос, который они задавали Сэму Уолтону, Уолтон задавал им пять вопросов. И в итоге получилось так, что они, они поняли, что в итоге в конце разговора Сэм Уолтон узнал информации больше, чем они у него. То есть... Э, а, Сэм Уолтон получил больше ответов от них, чем <смех>, они получили от Сэма Уолтона, да? то есть, ну, он первое, да, то есть, э, нужно уметь задавать вопросы, да, то есть, в нашем бизнесе тоже, кто, а, правильные вопросы, не просто абы какие вопросы, да, нужно не стесняться задавать определенные вопросы. Нужно быть определенно, иметь уровень скромности, чтобы задать определенные вопросы, то есть не стесняться. Это тоже своего рода скромность, потому что если мы чего-то стесняемся, боимся, это тоже определенная такая, не самая лучшая наша черта. И Сэм Волтон он хотел поучиться у этих ребят. Несмотря на то, что он номер один, он спрашивал советы у этих бразильцев, он искал информацию. И там Аврам Линкольн говорил, я, я учусь у всех, с кем я встречаюсь. То есть вот такой вот уровень скромности ⁇ это очень важный момент. И э, то же самое есть у Майкла Джордана, почему вот сегодня мы о них и говорим. Э, там есть книга Отели Мариот, тоже одна из книг, основатель отелей вот этих Мариот. И э, у него мультимиллиардный бизнес, сеть отелей, самые, одни из самых престижных вообще в мире. И он говорил, нужно быть очень скромным человеком, чтобы слушать. Это причина, по которой нам удалось создать 12-миллиардную компанию. То есть причина, по которой они основали, это нужно уметь слушать. Не быть закрытым тоже своего рода. Вот. Эти парни потом, да, вот, которые вернулись в Бразилию, и они потом уехали, все, и как бы так на этом все закончилось. Но что произошло? Сам Сэм Уолтон прилетел к ним. То есть он приехал к ним еще и к ним навестить их в Сан-Пауло, там какой-то городок, вот. И там вообще такая ситуация получилась, его вообще арестовали там и в тюрьму его посадили, вот. И когда семья начала интересоваться, что такое, за что, как, как за что вообще арестовали этого старичка, там, э, что он сделал такое, он говорит, мы, мы не знаем вообще, мы не знали, кто он, да, то есть там миллиардер, просто обычный старик. Единственное, нам сообщили, какой-то старик лазит по магазинам, по, там, в, на карачках, замеряет что-то с этим с, с как его с, с метром, да, полки, расстояние полки там, от стенки там, и просто какой-то старик непонятный лазит, и мы вызвали просто полицию, подумали больной какой-то человек, вот. И, конечно, его потом выпустили, да, его жена там спросила, что ты там лазил в этих магазинах? Он говорит, слушай, у меня была замеречная с собой лента, да, я измерял вот эту ширину полок в этих, во всех этих магазинах. Вот и хотел узнать, что они такого знают, чего я не знаю. Что у них такое есть, что у них такое есть, чего не знаю я. То есть он пытался найти это все, он выискивал это. Вот он, скромный миллиардер, Лазит там на карачках, где-то в магазинах Сан-Пауло, непонятно, никто даже понять не может, кто это такой. Без каких-либо замашек, да, там бывает, там чуть-чуть поднялся, как говорится, из грязи в князи, и все уже, да, там пальцы гнет. Миллиардер. У него состояние было, наверное, за все время, как у Билла Гейтса, у Уоррена Баффета, там, вместе взятых. Так вот, вот такой вот уровень одержимости... Когда ты хочешь что-то узнать у других, того, чего ты не знаешь. Перенять знания, перенять опыт. То есть вы что-то должны, значит, вы должны представлять, как будто этот человек имеет какой-то, вот у него в голове у него кусок золота. И нужно попытаться это золото перенять, да, то есть перенять из его головы. Взять у этого человека, который знает что-то больше, чем вы. Не, там, не делать вид, что я все знаю, а перенимать у них. Желание учиться, желание перенимать, преследовать своего рода этих людей, да, я имею в виду в нормальном понимании этого слова, да, то есть слушать, наблюдать за ними, ментально забирать у них это богатство с их головы. Сэм Уолтон, будучи миллиардером, он все равно собирал эти знания, он ездил везде, он... у него уже все было, но тем не менее у него был такой уровень вот этого не знаю интереса такого заинтересованности и он собирал это даже в обычных магазинчиках везде собирал никто даже не знал кто он такой вот эта скромность такая не бойтесь не стесняйтесь изучать задавать вопросов не надо стесняться этого нужно нужно быть достаточно скромным чтобы задавать такие вопросы на самом деле которые вы не понимаете вот, исследуйте, учитесь. И многие сегодня там спрашивают: э, там, а как делать, дай технику, чтобы. Вот как это все делать, а как вот это, вот, как вот это? Там я хочу научиться делать бизнес, я хочу зарабатывать, что тут за вода. Там, э, там, и... Ты мне дай вот четко, конкретно, что и как. Так вот, насколько вы скромный человек, чтобы следить, чтобы учиться, чтобы повторять, чтобы посещать спецобучение, делать то, что вам говорят, голодны ли вы до знаний, Стараетесь ли вы быть лучше, чем сегодня. Старайтесь вы э, пройти немножко дальше каждый день, какой-то шаг сделать, э, что-то новое для себя сделать, где-то где продвинуться вперед, на чуть-чуть, на миллиметр. Помните, там, там, э, э, Брюс по вам сказал, неважно, э, э, не э, не насколько вы быстро, э, то есть не, смысл в том, что не имеет значения, насколько вы идете быстро, медленно, главное, что вы идете вперед. И э, преследовали вы наших вот менторов, нашей команде, да, задавали ли вы им вопросы, э, э, потому что есть вот, да, вот есть такой вот еще, проводили тоже как бы, ну, многие замечают, да, вот есть там бедные друзья у кого-то, есть богатые друзья, да, и чаще всего, когда вы спрашиваете какой-нибудь совет у, ну, у преуспевающего человека, например, да, там, ну, Например, там знакомые богатые, там, ну, те, которые там, например, ну, там фабрика мебельная есть, да, там в Клайпеде они занимаются. К ним э, можно задать любой вопрос. Ты можешь задать, он тебе спокойно даст ответ на твой вопрос. Даже если он не знает какой ответ на этот вопрос, он, он посидит, он разберется, он найдет ответ на твой вопрос, и через месяц тебе напишет, Эдуард, вот я вот, вот так, вот, скорее всего, это вот это. Понимаете? Э, вот это очень важный такой, вот чаще всего самые успешные люди, у них есть вот, такой вот, вот такая отличительная черта, такая, как бы, такая скромность внутренняя. Вот. Помните, из прошлого урока мы говорили об адаптивности. Так вот, скромность это катализатор для того, чтобы осуществить ваши цели. Это своего рода катализатор, поэтому нужны факты о вас самих. Сколько вы книг прочли об этом бизнесе, котором вы сегодня обучаетесь, сколько вы тренингов прослушали, сколько спецфорсажей событий посетили, сколько часов вы провели в магазине конкурента, грубо говоря, садились ли вы в самолет и летели куда-то, чтобы получить новые знания, спецфорсажи, события, да, вот как говорится, где твое сердце, то есть где, там, где твое сокровище, там и сердце твое, поэтому спросите да вот задайте себе вопрос сколько вы потратили денег чтобы приезжать на спецфорсажи, которые проводили там лариса другие наши э, лидеры да у которых мы обучаемся ну вот э, Сэм волтон по 8 часов в день летал да и во все эти магазины он изучал смотрел да он он все это делал может быть в этом и лежит ответ на вот этот вопрос почему он сегодня один из лучших потому что он всегда хотел неважно как но он делал он он, он, он делал те вещи, которые, может быть, он он, он мог бы это кому-то другому там, да, сказать. Езжай-то там, вот мой помощник, езжай, дело я тут посижу в своем магазине, чем мне куда-то летать? Мне уже за 50, за 60, за 70 лет, чем мне куда-то лететь? Шесть. Поэтому нужно вырабатывать вот такой уровень скромности, уровень такой, чтобы это, ну, чтобы это были как факты, чтобы вы могли это доказать на цифрах. Сколько времени я провожу в работе? Почему мы всегда спрашиваем? Лариса тоже спрашивает постоянно: что вы сделали, какой товарооборот? Вам кажется, вот да, как и мне иногда, ну что это мне это надоело, ну что, мне надо это там это. Но это, это важные моменты. Вот это, это, в этом все есть, в этом вся суть. Сколько времени вы проводите в работе, сколько товарооборот вы сделали, сколько вы учили, сколько спецфорсажей посетили, сколько жажды скорости, сколько были на событиях, сколько вы раз приходили в Минск в офис там, да? Потому что многие из людей из вас там живут э, э, в Минске и даже не приходят в офис. В этом офисе жить можно. Что жить где-то у вас дома? Живите в этом офисе, делайте там бизнес, -э, стройте его, да, то есть проникнитесь этим бизнесом. Сколько книг вы там прочитали да, по этому бизнесу, сколько семинаров вы были, не просто семина семинаров. Сколько вы купили книг, потому что да, одно можно скачать, другое сделать усилия, пойти в книжный магазин и приобрести какую-то книгу, она стоит денег. И э, как говорили про Джордана, тренера его, они говорили: Я не видел ни одного игрока, который бы так слушал, что я говорю, а потом сразу шел мол молниеносно это применял, делал. И Джо, джордан о себе так говорил: я говорит, был как губка. Если я даже был уверен, что мой тренер не прав. Я старался его слушать, я старался делать то, что он говорит, даже если я был уверен, что он не прав. И на многих матчах, которые он выиграл, вы думаете, он был 100% уверен, что он их выиграет? Он, он, он не был уверен, что он победит этот. И даже во, во многих этих спецматчах он профессионал, он крутой, он очень крутой. Он знает, что делать, он знает все финты, он все знает. Он знает даже, он делает то, что тренера не могут сделать. Но он подбегал к тренерам, каждому из них говорил, что мне нужно сделать, что мне здесь, что здесь, как я должен повезти здесь. Осталось только это минут, сколько, Понимаете, он постоянно к ним э, спрашивал. Хотя он мог бы сказать, нафиг мне у них что-то спрашивать, у этих старичков, которые сидят. У него было их много, там не один тренер был, там несколько их сидело. И Джордан сказал, мой самый лучший навык, э, был э, самый лучший мой навык, это был в умении обучаться. Он был обучаемым. Он поддавался обучению. Это фундаментальные принципы. Видите вот, этот вот, вот эти моменты важные. Там кто-то из какие-то притчи есть там. Пока вы не станете как ребенок, до тех пор вы не уследуете там, царство Божие. Как-то так говорится. Там, там выражение вот тысячелетней давности, да. Все вот эти люди известные, Будда, Махатма Ганди, все они были такие скромные в действительности люди. Скромные, простые, открытые, интересные. Вы хотите, что вы хотите? Потому что все хотят определенной хорошей жизни, да, но, к сожалению, это не все ее получают. Потому что большинство не настолько скромны, чтобы быть как Сэм Уолтон. Чтобы встать на колени и полазить по, этим, по этой лавке обычной, да, в поисках того, что не знают другие. В поисках того, что, что знают эти люди, того, чего не знаю я. Еще один миллиардер, который появился, скажем так, вообще моментально, Джефф Безос, компания Amazon. Они продают там все от книг. В основном там, в принципе, на книгах все начиналось. Там все можно приобрести. У Его состо... состояние там более 40 миллиардов долларов. И этот Безос, он учился у Сэма Уолтона. Он говорит, это был мой ментор. Я, воз... я с ним, я его как бы не видел, но я учился на его книгах. В книгах я э, узнавал своего мен... ментора. Он был для него примером. И э, он открыл определенную эпоху в бизнесе. Да, вот интернет и все это дело. Да, и... Он тоже охотился, он путешествовал. Охотился за лучшими людьми, да, за информацией постоянно. И не просто ж так он, он ездил, да. Он всегда имел с собой блокнот и все записывал. Такой блокнотик. Он такой странно немножко. На чудачка такого похож. Но он постоянно все записывал. И это еще один уровень, который нужно в себе развивать. Тоже, да. Э, все записывать. Все схватывать. В нашем бизнесе говорят всегда, да, записывай все. Записывай, записывай, записывай, записывай. Не просто же так они это толдычат. И когда вы встречаетесь с лучшими людьми, старайтесь записывать, что они вам говорят. Потому что вы забудете это сразу, через 10 минут. Сто процентов. Я тысячу раз это забывал. И теперь я понимаю, что некоторые вещи надо постоянно записывать. И трачу на это тоже время, изучаю. Но это, это и есть тот, тот двигатель, который помогает вам продвигаться выше, дальше охота за, за чем-то особенным, за мыслями миллиардеров, за их, хочется понять их, понимаете, хочется уловить вот эти, что их объединяет одного с другим, и вот когда ты начинаешь это искать, ты это получаешь, ты, ты понимаешь, основ, ты получаешь такие основополагающие вещи, и ты благодаря развитию вот того, что ты видишь вот этих определенных вещей, ты и сам начинаешь расти, и так же самое я для себя что-то новое нахожу, какое-то поразительное открытие. Иногда я, например, вот как там год назад я познакомился с одним миллиардером, которого я никогда не знал. Он русского происхождения в Штатах, но ну, он же как американец. Я его никогда не знал. Но я просто то, что я изучал, интересовался, я узнал про него. И благодаря этому миллиардеру я вышел на другого человека, который, оказывается, собирает все э, фишки, то есть, который тоже является богатым очень человеком, и собирает вот эти все э, э, все э, вот эти вот э, черты характера, да, вот эти вот, собирает их и передает людям. И эти миллиардеры к нему приезжают, и он берет их у них своего рода интервью, да, у них спрашивают, задают вопросы, там, они с удовольствием к нему приезжают, к нему домой, к этому человеку. Там, он в Голливуде живет, да, рядом всякие актеры у него, рядом соседи. И они к нему приезжают, эти миллиардеры, прям домой заходят и с ним разговаривают, общаются. Я охочусь за золотом, и я все это собираю. И то, что я вам сегодня говорю, это те знания, которые я собираю, которые я искал, которые я нашел, и я за них деньги платил. Есть люди, которые слушают Ларису, они даже... И все, что я, вот честно скажу, все, что я нашел там, у этого миллиардера. Всему этому учила меня Лариса. Вс всему этому она мне давала всю эту информацию. Но мне, мне потребовалось время, чтобы изучить все это, потратить полгода, чтобы это все перевести, чтобы это пройти этот курс э э, нескольких месяцев, чтобы все это перевести, чтобы это все понять. Мне потребовалось на это время, чтобы понять, что я все это, в принципе, это все мне говорила Лариса. Да, и мы, мы сегодня многие, мы многие вещи не понимаем У нас тот лидер, который на самом деле Вот у нас стоит самый вот, вот, вот крутой лидер в СНГ И мы многие даже не придаем этому значения История Рэй Крока, да, основателя Макдональдса Вообще классная история, Я недавно даже фильм посмотрел да, Мне очень он понравился Но Есть там такие моменты, может не очень такие, ну, как, может быть, такие не очень приятные Но он, он чего начинал? Это взрослый мужчина, за 50 лет он продавал бумажные стаканчики, продавал миксеры для коктейлев. Он 30 лет этому посвятил. И когда ему исполнилось 52 года, он поехал в Лос-Анджелес, потому что какая-то компания, он эти шейкеры пытался продавать, но у него не получалось. Ну, тяжело они продавались, никто не хотел их брать, потому что как-то не было это популярно. И вдруг заказ на 6 или 8 шейкеров просто в одном магазинчике. Он даже не поверил, он говорит, да, да не может, может какая-то ошибка, зачем вам 8 шейкеров? Это... Он сразу прочитал, говорит, так, 8 шейкеров это столько-то, столько-то, 20-30 кок кок коктейлей в час, 30, 30, 30. зачем вам это много? Невозможно, нет такого магазинчика, который мог бы, которому ну, потребовалось бы столько э, шейкеров. И он к ним приехал, к этим братьям Макдональдам, он говорит, он подошел, он, он охренел от этой системы, он когда все это увидел... Э, Первое, тогда люди не понимали, что надо просто в очередь вставать. То есть ты становишься в очередь, да, и стоишь. Они подъезжали просто на машине, к ним подбегали девчонки э, или там парни и брали у них заказ, вот как обычно это было. Просто человек подъезжает на стоянку, и к нему подбегают люди и делают, берут заказ. То есть они даже, для них была очень, перестройка в мозгу произошла, произошла очень серьезная, что нужно было выйти из машины и подойти, э, встать в очередь. То есть для них это было непонятно. И он увидел эту систему быстрого питания, настолько она была отлаженная, что он просто поразился ей. И когда он заказ сделал, ему сразу же заказ, он только заплатил, ему сразу же заказ дали. Он говорит, вы ошиблись, говорит, это, наверное, кому-то другому, потому что я заказ только что сделал. Поэтому раньше просто гамбургер ждали по 20 минут, там, да? а ему его сразу дали. И он просто не понял, что, что происходит вообще, что это такое. Гамбургер стоил всего 50 центов, и за ними была просто огромная очередь. И он понял, что эти люди что-то знают. И они делают то, чего не делают другие. И он решил там остаться, он к ним там чуть ли не навязывался. Да? И он потом в итоге а, с ними заключил сделку. Он говорит, все, ваше имя остается, все права остаются, вы Макдональдс. А, мне единственное нужно... Там, он бесплатно раскручивал этот бренд. Он сказал, я буду вас раскручивать по всему штату. Я вижу ваш бренд как, как не знаю, он там говорит, как вот церковь, храмы, там эти, да. И я вижу Макдональдс еще. Потому что это будет настолько, все будут знать его. Вот. И он там мотался, работал, делал. А эти Макдональдс, ну, у них было... У них не было мышления предпринимателей, они просто вот делали гамбургер, они делали вот такие вещи, вот они сделали систему и все. Но ее нужно было еще протолкнуть, и это сделал Рэй Крок. И сегодня это номер один бренд, больше, чем Coca-Cola. Может быть, еда их паршивая, я не спорю, но важны их принципы, которые нужно использовать в бизнесе, принципы успеха. Он Макдональдс не открыл, он создал систему, он продвинул эту систему дальше, он ее усовершенствовал. Он создал э, систему успеха, которую все хотели купить. первые годы у него не получалось ничего. Очень долго у него не получалось. Его мечта была сделать идеальный Макдональдс, где все будет одинаково, по четкой вот этой системе. И вначале он не мог ее заставить работать, потому что инвесторы его не слушали, э, потому что он просил денег у инвесторов, а инвестора, у них свои условия, рекламировать то, курить можно рядом, да, э, значит, он убрал значит курить можно прямо рядом с этим магазинчиком там курилки пиццы продаются сразу там все подряд короче и он говорит меня это не устраивает у меня свои фишки говорит и он даже этих инвесторов ну он говорит все я забираю свои эти да мне, мне не нужны вы как инвестора и он начал создавать свою систему он создал свой собственный порядок который ему нужен был да и произошло определенное чудо люди стали валить толпами туда да После этого инвесторы сами стали к нему приезжать и давать ему деньги. Они стали умолять его э, возможность купить лицензию. Мы иска... Они говорили, мы сделаем все, что ты скажешь. Вот как ты скажешь, так мы и сделаем. Только дай нам возможность, только продай нам лицензию. И про него говорили, он заселил Америку миллионерами. Он не, прод... он не просто продавал им малый бизнес, он продавал им успех. И, наша, и, и тоже надо это понять, наша система, нужно проникнуться в эту систему, нужно продавать успех. Система сегодня, она нам позволяет э, продать успех. Мы продаем с вами, по сути, успех. И нужно научиться это делать. И он также ездил по всей стране, он также изучал, он все смотрел, он не просто так это все делал, он брал все, что ему нужно. Он собрал все самые, он, он все это э, собрал, он все это по крупицам собрал и внедрил. Ворон Баффет, да тоже там один из богатейших людей, он в 7 лет, по-моему, написал первую книгу. Он уже знал тогда, что будет инвестором. Он прочел все книги в школе, потом в городской библиотеке, потом еще где-то там. Он все интересовался. И, он, и нормально, что он нашел потом ментора, учителя, Бенджамин Грэм, по-моему, преподаватель был в университете у него. И этот Бенджамин Грэм, он заложил в нем основы разумного инвестирования. Своего, он своего рода отец был для него. И, и Баффет, он всегда придерживается принципом долгосрочного инвестирования. То есть, он говорит так, не, не существует каких-то моделей, которые позволят вам раз, разбогатеть через месяц. Он говорит, средний срок владения акциями 10 лет. То есть, он говорит так, если вы берете акции, да, покупаете 10 лет ими надо. Но, <смех> многие не выдерживают этих 10 лет. Они их либо сдают за гроши, а потом они, оказывается, там миллионы стоят. И таких людей миллионы, которые вот так вот опростоволосились. Вот он и он, он говорит, он, он рекомендует, он, он говорит, что нету такого быстрого успеха. Потому что и Баффету тоже потребовалось очень много лет, чтобы стать миллиардером. С учетом того, что он с 7 лет написал книгу, что у него в университете в начальном, колледже или где он там был, его преподаватель еще учил, тоже очень крутой ментор своего рода. И тем не менее ему потребовалось определенное количество лет, чтобы стать миллиардером. Когда вам говорят инвестиции, станешь богатым через час, или компания, которая никогда не показывает никаких экспоненциальных вообще... Никакого экспоненциального роста Никаких вообще ничего не показывает Но Наша компания лучшая там, да? Вы говорите, покажите мне просто факты Вот просто факты, цифры Что, где, как Кто вы, что вы, где вы И не нужен просто спам Нужен На самом деле, нужен человек, который знает куда он идет. Вы должны стать людьми, которые вы понимаете куда вы идете. Вы понимаете где вы находитесь. Вы понимаете что вы имеете. Какую систему, какую компанию, каких менторов, что вы сегодня имеете. Вы должны осознать эту ценность. Вы человек, который на сто процентов должен быть уверен в том, чем он занимается. Человек, который верит в свою компанию, в продукт, в свою идею и который слушает факты, а не просто слова, факты который просчитывает, просматривает, который интересуется, который следит за развитием компании его, который знает, понимает важность списка топ-100, на, на каком месте находится компания его, человек, который понимает суть нашей системы. Вот. И некоторые люди, которым вы даете информацию, да, они там не понимают, да, они там еще что-то, они ушли, уехали и так далее. Будут те люди, которые ухватят суть сразу, это как Рэй Крок, который приехал и сразу понял, что это за система. Он сразу понял, что вот этот Макдональдс это, – это золотая жила. И это нормально, что он стал миллиардером, он стал самым богатым человеком. Вот вы должны на таких людей концентрироваться. Они боятся, что тысяча или сто человек сказали нет или не посмотрели информацию. Будет один тот, который сразу схватит суть вашей системы. Этот будет тот самый золотой человек, который появится в вашей организации. Не надо вам миллионы людей. Вам же говорят постоянно тренеров э, в этом бизнесе. Не надо вам все. Вам нужен тот, кто соображает, тот схватывает. Вот с такими людьми вы построите бизнес. Вот с такими людьми вы можете перевернуть вообще, индустрию э, и все такое, да, в, в хорошем смысле слова. Биллу Гейтсу потребовалось 19 лет, чтобы сделать то, что привело его к успеху. У него был экстраординарный талант, он с детства занимался компьютерами. Он сидел там постоянно с этим компьютером в своей школе, единственный там, два человека было, еще один парень, который был старше его на несколько лет, старшеклассник. И все равно ему потребовалось более 15 лет, чтобы достигнуть. И Билл Гейтс вначале сказал... Когда он из, э, начал работать с этими э, программными обеспечениями, он сказал, я не думаю вообще, я даже сомневаюсь в том, что можно заработать более 100 тысяч долларов на всем этом. Хотя на этом оказалось, что можно заработать миллиарды. У э, основателя Amazon был ментор, у Джева Безоса, у которого он учился. У Майкла Джордана было много учителей, и тренеров. Коби Брайан копировал Майкла Джордана, еще один такой э, баскетболист очень известный. Он заимствовал определенные движения. И Майкл Джордан признавался, он брал движения у других спортсменов. Мы, успешных людей, нужно научиться копировать, перенимать знания, перенимать их, их знания, их действия, движения, да, вот опять же, да, то есть что мы делаем. То есть вы должны просто копировать успешных людей, чтобы стать успешным человеком. И не надо ничего выдумывать, придумывать, искать какую-то секретную формулу. Она уже есть. В, в виде вашего вышестоящего ментора, просто копируйте правильные движения, правильные правильные слова то, что говорят нам и так далее вот Александр Македонский, у него был тоже ментор, там, Аристотель, да поэтому, наверное, он и захватил этот весь ну, не весь мир, но там, империю создал большую, у Эйнштейна были ментор был, да, один из самых умных людей в мире, да у Тесла и так далее, то есть у всех был ментор. Те люди, которых они копируют, у которых они учатся. Поэтому вы должны понять. Вот Лариса, я когда увидел ее библиотеку, я обалдел. Потому что неужели я... Неужели она это все прочитала? Я до сих пор не верю, что она все это прочитала. Она говорит, да, я все это проштудировала. Я вообще, я даже, мне, меня сложно представить. Я не знаю, сколько мне лет, наверное, она это уйдет, чтобы прочитать. Но она говорит, я научилась быстрому чтению, быстрому-быстрому. Я... И главное, она находит сразу все, что надо в этой книге. Да? Она читает ее быстро, она научилась выдергивать золото оттуда. Потому что в книге, да, они почему -то такие толстые? Потому что надо их продать. Ну, ты не можешь продать 10 страниц книгу, да, она копейки будет стоить. Тебе надо продать книгу, поэтому ты заливаешь туда воды, да, 90% и 10% то, что надо. Нужно научиться с этой книги брать вот эти 10%, да, вот это золото оттуда добывать. Вот, это тоже определенный навык, который появляется только, когда вы много читаете. Вот, отец мне всегда, я раньше не любил читать, Честно, вот я не из тех, кто очень любит читать, но я понимаю, насколько это важно. Я, э, отец мой, вот мой брат э, и отец, да, вот это просто читатели, мама не горю, они, они постоянно читали книги, да, я как-то так, такой был немножко другой, да, мне не нравилось таких читать. Я, первое, я читал какие-то свои книги там, да, и... Э, ну, сегодня я понимаю, почему мой отец там вот в бизнесе преуспевал всегда, да, он всегда номер один был там в машинах, в плане автомобилей, компьютерная компания у него была одна из лучших, сегодня он один из лучших специалистов в нефтяной отрасли, да, электронщик, то есть я понимаю, что это не просто так, это вот именно вот эти вот книги, знания, вот то, что он изучает, он всегда ко всему подходил, к этому очень серьезно. И также нужно это нужно копировать. Мы же как дети, мы копируемся копируемся да, своих родителей. Вот. И то же самое мы должны копировать наших кураторов, менторов, спонсоров. Вот. Например, были ли вы на спецфорсаже? Да? Потому что лидеры всегда ездят часто, часто на эти спецфорсажи. На события. Были ли вы на события, где был миллионер Джейсон Караманис. Потому что он говорил важные вещи. Я для себя тоже услышал. Я приехал туда за определенными. У меня были вопросы. У меня были какие-то тоже внутренние конфликты. Но я услышал то, что мне надо было на этом событии. Всего несколько слов. Из всего этого события я услышал всего там 3-4 слова. Я ради этих трех 4 слов приехал. Я услышал. Я получил код, который мне нужен. Для разрешения моей проблемы. Я услышал код. Все, я ввел его, я решил свою проблему. Спрашивали ли вы, задавали ли вопросы, интересовались ли вы. Потому что это все всегда требует определенных жертв. Да? Нужны деньги, чтобы прилететь на события. Нужны деньги заплатить за спецфорсаж. Чтобы попасть туда-то, туда-то, туда-то. Там вот недавно я в группе нашей выставлял пост этого Генри Форда. Мне понравился. Он говорит, молодежь говорит... Вы не должны, сейчас я открою, чтобы, не, чтобы четко сказать, значит, он говорит, ребят, молодые люди, вы должны учиться вкладывать, а не откладывать. Им следует вкладывать заработанные деньги в себя же, чтобы повышать свою ценность и полезность. То есть наша задача, да, на начальном этапе хочется и этого, и того, но наша задача вкладывать в себя чтобы быть более полезным. Потому что за поле... вот, люди э, будут платить вам за вашу полезность. В то, что вы несете внутри себя, ту полезность, которую вы себе выработаете, люди mm -hmm. сами будут вам за это платить. Вам просто нужно стать полезным человеком в бизнесе. И люди вам принесут деньги, лишь бы научиться у вас, лишь бы перенять, лишь бы посетить ваш тренинг, лишь бы э, учиться в вашей системе и так далее. Э -э -э нужно уметь э, вкладывать в себя иногда тратить последний цент чтобы получить знания и вот вот этот уровень да это как шкала от единицы до десяти нужно понять да напишите вот, вот какой ваш уровень в этом да э, например э, там копирование успешных людей да слушали ли вы их тренинги изучали интересовались ли вы ими вот э, как вот сэм волтон который там на карачках лазил в магазинах сколько времени он там проводил и я хочу чтобы вы это число взяли и из 10, например, выбрали, если у вас 4, 6 или 8, вы берете как бы среднее вот, из этих э, чисел и делите на 4. И вот это получится ваше среднее число вашей скромности. Ну вот, э, э, нужно быть, конечно, честным перед собой, реально, то есть оценивать. Оцените реально, как оно есть. И, скорее всего, это будет 5 или 6. Вот, э, в, в большинстве случаев. И... Это то число, скорее всего, есть, это ваше качество вашей жизни. 5-6. Если вы насчитали 10, то, скорее всего, вы живете супер отличной жизнью. Вас сегодня все устраивает, вы рубин там, или бриллиант, неважно. Но если у вас 4 или 6-7, э, как говорится, да, отметь мне на эти вопросы, и я примерно скажу, что ты зарабатываешь сегодня. Ваша цель в течение вот этой жажды скорости поднять уровень, вот этот ваше число поднять и большинство из тех, кто это слушает, единицы скажут, что их число 10. Было время, когда у меня было всего 2-3 ответы на все это. Два, наверное. Два. И это, знаете, это как волна. Иногда это число выше, иногда это число ниже. Вот. И когда это число было низким, у меня был самый ужасный этап в моей жизни. То есть я себя чувствовал плохо, это была несчастная жизнь. Я... Для... Я себя чувствовал ужасно в этот момент, и мне хотелось чего-то, но я пытался, я понимал, что это так невозможно жить просто, когда, ты... когда ты, не видишь... ты не видишь будущего, ты как говно в проруби, ты не понимаешь, куда ты, что ты, что ты, как ты и что тебе делать, и когда мое число стало повышаться, я стал его повышать там, обучением, слушать тех людей, там, то-то, то-то, то-то. Когда число мое стало повышаться, там, 7-6, и моя жизнь стала уже лучше. И вот многих из нас мешает иногда наша гордыня внутренняя. Она мешает добраться до этого места, к которому вы хотите прийти. Вот для этого создана жажда скорости. Это программа, в которой вы сейчас находитесь, и по истечению этих дней ваше мышление, оно будет перепрограммироваться. Это требует времени. Это не просто, это не происходит вот так, по щелчку, да, это происходит, это требует времени, усилий. И я хочу, чтобы вы стремились к восьмерке, вот надо стремиться к восьми. В идеале 9-10, но надо идти к этой восьмерочке, потому что 10 это вообще идеал, это, это один на миллион, можно сказать. Но 7-8 мы можем стать. И э, почему мы живем сегодня в мире, где много неудач, много э, неуспеха? там, нахальство, да, откуда вся эта вот идет гордыня, потому что в людях гордыня чаще всего зашкаливает. Откуда такой уровень в гордыне в нас? Если там, например, да, Сэма Уолтона, которого арестовали, там посадили в тюрьму, за то, что он там что-то мерил, у него уровень был настолько, он был простой, он был скромный, он это лично делал сам, ползая по полу, откуда в нас такой уровень гордыни, что мы настолько горды, что э, там, <смех> Мы настолько гордые, что с горем пополам Можем заплатить за, за квартиру, за газ, за свет Мы настолько гордые Или там мы настолько умные да, Как говорят, э, ты настолько умный, покажи мне Почему ты такой бедный тогда Знаете, вот выражение есть И Фрейд тоже говорил там что-то э, В смысле, что мы находим жизнь Очень сложную для нас она, она навлекает слишком много боли На нас, да, разочарование Неосуществимые такие задачи мы не можем обойтись без таких успокоительных средств, суррогатов. У нас в мозгу есть эмигдала, часть мозга, так называется, отдел такой, отвечающий за страх. Там, Если в детстве укусила собака, это остается на всю жизнь, это память, страх. Вот. И потом э, очень сложно преодолеть этот страх, э, сломать его и... Многие люди там с войны возвращаются, у них стресс, там, они не могут побороть его, сложно избавиться от этого, потому что он внутри глубоко в мозгу засел. И с некоторыми вещами в жизни нам очень сложно справиться. Мы как бы разрушаем сами себя, мы отравляем сами себя. Алкоголь, наркотики, сигареты, мы это все там прячем. Мы боимся, когда нам тяжело, мы боимся спросить, мы боимся отказов в бизнесе, еще где-то. Мы боимся задаться вопросом, показаться быть глупыми, мы боимся спросить помощи. Потому что мы думаем, что нам скажут: чувак, отвали, не мешай мне, да, или там как-то еще скажет. У нас вот такая вот внутренняя боязнь, что о тебе подумают другие. И она нас тормозит очень сильно, всех меня, вас, всех. Вот, вот она очень затормаживает в развитии нас. И нужно с этим очень бороться. Потому что. Если кто-то над вами смеется или что-то на это вас влияет, это на нас, на меня, на всех. Я тоже стараюсь с этим бороться. Многие эти травмы идут вообще с детства, наверное. Потому что все, что идет с детства, в дальнейшем нашу жизнь формирует. И очень многое убивает любознательность на раннем этапе. Отцы неправильным воспитанием и так далее. Потому что вначале дети очень... Очень любознательные. Вот. И потом мы начинаем маскировать это. Там. Мы становимся нахальными, потому что мы маскируем свои вот эти комплексы определенные э, нахальством этим. да, э, Мы не признаемся, например, да, что я виноват. Мы не признаем наших ошибок. Мы э, все вокруг виноваты, но не мы. Мы лучшие, да, но вот все виноваты. Он виноват, Правительство виноваты, Путин там еще кто-то. Все виноваты, но мы все самые крутые, мы все самые лучшие. Все вокруг виноваты. На самом деле все кроется в самих людях. И э, благодаря, вот, благодаря скромности, открытости, простоте, э, эти люди создали вот такие миллиардные э, компании, на, ну, на, на дол долгосрочной компании. Они создали богатство для себя, для своих семей, для своего потомства будущего. И э, все, что, что они хотели, они сделали. И это все приходит только через преодоление вот этого огромного страха, который сидит в нас. И пока мы не уберем этот страх, страх неудачи, страх потери, страх, любой страх, мы не станем свободными, потому что все хотят хорошей жизни, но не все готовы быть достаточно скромными. И поймите, в каждом из нас сидит этот страх, в каждом, который стоит вашего успеха. Он не дает вам стать успешными. И нужно это убрать, чтобы достичь успеха. Страх отказов, страх неудач. Э -э страх того, что э -э там, э -э там, не знаю, разные страхи есть, у каждого свои. Там один остаться, еще что-то, да. Э -э нужно, несмотря на эти страхи, идти научиться идти вперед. И... На самом деле у нас всех была врожденная простота, врожденная скромность изначально, когда мы были детьми. Мы могли легко спросить у любого человека что-то, да. Мы могли показать на какого-то мужика на пляже пальцем и сказать: это мой батя, да, это мой папа, Там еще что-то, какую-нибудь сморозить, какую-нибудь вещь непонятную. И ничего, нормально, да, то есть люди нормально на это реагируют там и так далее иногда вот я тоже удивлялся, Лариса себя иногда в некоторых моментах тоже так по-детски ведет, и для меня это как-то странно, я так, меня просто воспитали так тоже, может быть, ну, тоже воспитание было своего рода, да, нас, наверное, приучали быть очень сразу же такими, там, самостоятельными, я не знаю как, что, что, но очень многие любопытство нас убили, да, и детские какие-то черты для нас, кажется, это это, это кажется чем-то стыдным да то есть постыдным там да там если там ребенок до да, 15 лет там например играется в игрушки еще да то ему это нравится но ему говорят типа да там ты придурок давай их иди уже и значит другим займись и ты начинаешь ты начинаешь этого стесняться внутри начинаешь ломать что-то да но ну, в детстве вот такие травмы влияет но это не значит что как говорится что мы с этим должны оставаться жить нужно эти нужно вы мы все можем все преодолеть мы можем все исправить мы такие существа нам дано такое нам даны огромные возможности которых мы иногда даже не понимаем мы все можем изменить по сути да и э, Майкл Джордан сказал да он лучший игрок в баскетболе он, он не просто лучший, он э, лучший из лучших всех времен народов, супермен баскетбола, сверхчеловек. Его невозможно описать словами. Кто этот человек в баскетболе? Он просто летал по площадке, да, можно сказать, э, летающий как-то летающий Джордан его называли. Вот. и он говорит. А тот случай, который я ему уже рассказывал, он, когда он подбегал ко всем да и спрашивал каждому тренеру, что я должен делать, что, это, что там, как не тут как тут среагировать, что там, то есть был чемпионский матч определенный, и он его выиграл. и Он выигрывал его только благодаря этому. Потому что многие как говорят, я, не, я знаю, что мне делать, не учите меня, я уже на уровне, я уже жемчуг, я уже сапфир, я уже элит сапфир, еще кто-то там, я не знаю, неважно. Я уже все знаю, мне уже не нужен спонсор, мне уже не нужен этот, мне уже не нужны ваши советы, я все знаю, Джордан супер чемпион, он постоянно спрашивал тренеров, что делать, просил совета, потому что он понимал в своей голове, что тренера это люди опытные, они знают все равно больше него, они сидят здесь давно. Это знаете, как вот э, э, э, во многих, э, ну там, э, э, на Кавказе, да, очень уважает э, э, старейшин, да, стариков потому что они очень опытные люди они знают все равно больше чем знают молодые то же самое и в бизнесе наши менторы знают больше нам кажется что мы знаем все уже но по сути мы ни хрена не знаем как отец сказал чем э, э, если говоришь, что ты все знаешь ты идиот поэтому мы все многого еще не знаем и нужно учиться нужно продолжать учиться спрашивать быть открытым и не важно какой вы снаружи хорошенький вы, плохой, дерзкий вы, не дерзкий. Главное, чтобы вы слушали и делали то, что нужно. И главное, чтобы это делали тогда, когда нужно. Чтобы инвестировали в себя. Чтобы слушали, имели возможность, умение слушать, что вам говорят профессионалы. Применять это и стараться избегать тех ошибок, которые мы все делаем на протяжении многих лет. Потому что даже то, что я вам сегодня говорю, это я инвестировал в вас тем, что я это говорю. Вот если вы, э, э, если вы хотите в чем-то преуспеть, инвестируйте в то, в чем вы хотите преуспеть. Книги, спецфорсажи, знания, события э, там, и так далее, и так далее. И инвестируйте в то, что приведет вас к лучшей жизни. Вы должны стать определенным магнитом, который притягивает знания к себе, который жаждет эти знания. И вот представьте, вы, вот, вот вы получили 50 тысяч долларов, на всю вашу оставшуюся жизнь. Вы знаете, что эти 50 тысяч баксов, все, на всю вашу жизнь. И потратив вы, вы просто денег больше не получите, вы умрете там с голода. Вы бы потратили их умно. Вы бы продумывали каждый свой шаг, каждый цент, который вы расходуете. Конечно, такие годы наши, они пролетают вот так. Мы их растрачиваем, это наша жизнь. Это наши 50 тысяч баксов, или это наших 70-80 лет. Нельзя эти годы восполнить. Поэтому нужна эффективность. Мы не можем позволять себе делать ошибки годами. Мы не можем позволять себе не делать то, что нам говорят спонсоры. Мы не можем сегодня позволять э, э, менять какие-то шаги, э, что-то куда-то в какие-то ворд-файлики их разбрасывать и передавать нашим людям. Мы не можем нарушать дубликацию. Мы не можем позволить себе делать неправильные вещи. Нужна эффективность в каждом нашем шаге. В каждом нашем маленьком шаге. Каждая минута наша важна. Почему я иногда ругаюсь там, да? а, У всех проблемы, что-то не работает. Пишут всем подряд, всем подряд, всем подряд. И потом эти наши программисты не справляются. Они по два-три раза одно и то же задание им скидывают. И я ругаюсь на многих. Многие меня, может, за это не любят. То, что я там ругаюсь с ними, да? Пишу им, не пишу. Ну, бывает я резко. Я это делаю, потому что я... Я понимаю, насколько важен каждая секунда наших программистов и насколько важен в целом успех нашей команды. Я, может быть, с кем-то резко себя веду иногда, я извиняюсь, если это так происходит, но... Я в любом случае я это делаю для нашей команды, для нашего общего успеха. Кто-то, может, меня не любит, кто-то меня там еще что-то ненавидит. Но я стараюсь для общей команды все время, всегда. И я думаю, каждый из вас то же самое делает. И хотелось бы, чтобы каждый из нас работал на команду, каждый из нас ставил... Лайки там, да, в Ютубе, в Фейсбуке, в группах писали комментарии короткие, в ВКонтакте, в Инстаграме, чтобы вы участвовали, потому что наш общий успех, наше общее, наше общее вот это действие, они, это энергия, которую мы туда расходуем. Чем выше наша энергия, чем выше энергия общая, тем выше наш общий результат. Это такая, ну... Как поним... как хотите, понимаете. Надеюсь, я донес это. Поэтому это еще один из фундаментальных уроков, которые нужно усвоить. Скромность в ваших действиях. Научиться учиться. Значит, каждый раз вы должны из тех действий, которые вы совершаете, сразу у вас шкала от 1 до 10. Что я по этой шкале, Сколько я... на сколько баллов я тяну. Да? Повысил ли я свою цену книги люди тренинги события да потому что любые привычки которые мы сегодня с вами формируем я вы они требуют времени и обычно да чтобы более-менее привычки начали работать требуется порядка 70 дней следующий этап о котором говорят бизнесмены, это 18 месяцев месяцев полтора года то есть в бизнесе вам потребуется чтобы полностью себя поменять поставить на новые колеса 18 месяцев полтора года Отработав этот срок, вы поставьте себе цель, да, пробыть в этом бизнесе полтора года. Почему я говорю, джамба годовой берите? На один год, в течение этого вашего года произойдут изменения. Если вы будете пытаться, стараться, произойдут эти изменения. Вы начнете меняться, так как я менялся, другие, потому что, судя под, даже вот взять мой пример, да, я вообще, не. у меня, не... я, я, никаких у меня не было каких-то особенных я ничем не отличался от других. Я по многим показателям был хуже средних ребят, да, то есть в плане там, не знаю, обучаемости, в плане еще чего-то, в плане развития, там, да, то есть я не особо раньше там, к этому что-то стремился, шел, опыта никакого не было. Это все нарабатывается. И для этого требуется время. И вот эти 18 месяцев то, что нам нужно. И тогда вы уже начинаете получать первые ваши серьезные результаты в бизнесе. Читайте книги в нашей системе «Форсаж». Да? Там будут разные по бизнесу, по личностному росту. Слушайте аудиокниги, закачали там к себе в машину диск, закинули или флешку, едете куда-нибудь, слушаете. Да, там. Вот. Ваша задача – охотиться за золотом, которое есть у успешных людей. Посещать спецфорсажи, семинары, события, смотреть, слушать, да? вылавливать это все. Интересоваться, задавать вопросы. Подготавливать правильные вопросы. Начинайте с книг, с тренингов, которые... Вот сейчас мы запустим месячный курс тренингов специальных. То есть будет такой коридор обучения, вот, который мы сейчас все готовим. Лариса над ним работает. Очень сложно этот тренинг. Очень сложно подготовить этот курс. На него уходит месяц, чтобы это сделать. И мы все стараемся, у кого-то получается кто-то, мы тоже стараемся какой-то каждый один из урок сделать, хотя Лариса делала 90%, но мы там 10% весь остальной лидерский совет еле-еле потянули эти 10%. Представляете, насколько это все тяжело. И многие из серьезных лидеров даже не выполнили задачи. И это то, что нам позволит прийти, достигнуть нашу цель. Это будет хороший курс, интересный, он будет... Он будет особенный в нашей системе, чего нет у других, вы увидите. И помните в начале притс, притчу да, про сына, который сказал, что сделаю и не сделал, другой сказал, не сделаю, но в итоге сделал. Поэтому только одно имеет значение в бизнесе, в жизни, везде. То, что ты сделал. Ты можешь говорить что угодно. Я был крутым тогда, я был это, я был то, я был миллионером, я был то. Важно, кто, кто ты сегодня, что ты сделал для того, чтобы быть лучше. Вот это имеет значение. Все остальное никому не интересно. Поэтому записывайте все, что вам говорят профессионалы. Как вот э, Джефф Безос. Не надо сидеть ковыряться в носу. Э, надо, чтобы Не надо говорить, что все я понял, все я знаю. Э, сделайте так, чтобы потом вам сказали. Вот этот парень, он был самый обучаемый. Вообще он самый интересный был из тех, которые я встречал. Он больше всех интересуется. Он применяет все, что ему говорят. Он, он не... Он, он не скажем так, не умничает или еще что-то. Нужно стать постараться быть обладателем вот этого комплимента. Это качество миллионеров. Это особенное качество успешных людей. И не обязательно учиться у всех. Будет еще тренинг, который называется «Игнорируя 99% людей». И это нормально – игнорировать 99% людей в вашей жизни. Потому что будет куча народу, который будет вам говорить «Идиот, куда ты прешь, что ты делаешь и так далее». Научитесь еще и фильтровать. 99% людей надо фильтровать. И э, не надо читать все книги. Не надо все читать подряд. Есть в системе «Форсаж» то, что вам нужно для начала. Изучайте вот это. Перечитывайте время от времени. да, Эту книгу там раза два-три. Э, это работает, когда вы ее несколько раз перечитываете. Как и тренинги. Э, тоже переслушав два-три раза, ты по-другому их слышишь уже. На разном этапе развития вашего вы слышите то, что вам надо. Вот, и, э, некоторые вещи пропускаешь, ты их просто не, не можешь даже понять твой, твой радар, он их не фиксирует Поэтому нужно э, рано, э, то есть э, раз в не, несколько, в, э, там, не знаю, в год ну, перечитывать, переслушивать И введите э, свой собственный журнал успеха, да, своего рода такой журнальчик Особенно те, кто на, на, начинают Вы должны записывать ваши этапы, которые вы потом будете передавать Вы будете э, понимать вот эти этапы, вы, многое потом забывается Лучше вот такой вести определенный журнальчик просто там. Не надо его там очень много чего записывать, уделять ему много времени, просто важные пункты помечать. Джефф Безос, основатель Amazon, где бы он ни был, как я сказал, он ходил с блокнотиком, все записывал. И он был достаточно простым человеком, чтобы не бояться показаться глупым. И Александр Великий, да, вот этот македонский, он путешествовал вообще с библиотекой, за ним библиотека везде ходила. Ему присылали книги с разных уголков планеты и он все это изучал. Он понимал силу книг, силу знаний. И в бизнесе вот эти знания очень важны. И по 30 минут в день уделяйте. 30 минут в день. Ну, 20 минут в день. Уделите книги просто стабильно. Сели, прочитали немножко, схватили. В следующий день тоже 20-30 минут. Если это тоже вот себе как бы записать, как вот обязаловку, да, 20-30 минут в день, очень-очень серьезно будете продвигаться. То есть нужно... Поставить себе цель выработать э, э, в себе такую черту, то есть выработать себе обучаемость такую. Стать профессионалом в том, что вы делаете, в том, чем вы занимаетесь. Чтобы вас запомнили, чтобы вы не просто так прожили да, свою там жизнь, как серая масса на нашей земле. да, Чтобы вы что-то после себя оставили, свои знания, свои э, что-то после себя оставили чтобы вас запомнили, что вы какую-то ценность внесли в этот мир. Ни маленькую, небольшую, но тем не менее ценность. Вот это и есть, в принципе, смысл жизни. Да? Вот. И э, нужно иногда быть простым, чтобы сказать, да, ну, к сожалению, у меня нет ответов на всех вопросов, да? я всего не знаю. Но там, я стараюсь сделать немножко лучше, больше, чем сделал вчера. Быть, я стараюсь быть простым, как этот Сэм Уолтон, вот, я стараюсь, все, везде учусь, я, я, я просто делаю свое дело, и все, у меня есть цель, я иду к своей цели, я, вот, вот, это, вот это очень важно, если вы будете таким человеком, скромным, вы будете получать ваше вознаграждение, и даже больше, чем вы даже представляете сегодня, вы получите намного больше, чем вы представляете, все, тренинг закончен.